Привет! Очередное видео о том, как можно увеличить товарооборот в сетевом маркетинге. Хочу поделиться одной фишкой, которую использую достаточно давно, и эта фишка работает, каждый раз получаю результаты. Это как вы можете простым мобильным телефоном увеличить оборот ваших заказов, то есть количество ваших заказов. Все настолько просто, что большинство это смогут использовать, большинство людей, если, конечно, захотят. Так вот, берете сотовый телефон, записывайте всех ваших, всю вашу структуру. Ну, возьмем, да, если она у нас небольшая, там, допустим, если большая, то уже нужно использовать специализированные сервисы. Вот, берете телефон, создаете телефонной телефон книгой группу, называете ее клиенты э, и партнеры. В группу клиента добавляете тех людей, которые заказывают у вас продукцию без скидки. Вот, то есть это клиенты, которые не зарегистрированы в вашей компании, и вы им продаете без скидки. И в группу партнеров добавляете людей, которые э, являются уже вашими партнерами, то есть у них есть регистрация, и они тоже делают заказы, но со скидкой. Вот. и раз в неделю когда вы делаете заказ вы отправляете простую смс -ку. и тем и тем группам текст смс очень простой привет, сегодня делаем заказ тебе нужно что-нибудь? и знак вопроса вот. после того вам люди будут писать будут отвечать ваши клиенты вам напишут либо нет пока ничего не надо спасибо кто-то вообще не ответит а какой-то процент людей вам напишут да закажи мне вот это или закажи мне вот это вот это вот это и таким образом еженедельно вы будете собирать заказы что позволит вам увеличить личный оборот и оборот вашей команды вот а если вы эту методику будете еще и передавать вашим партнерам ключевым и они тоже будут так поступать со своими клиентами, то, соответственно, увеличится оборот всей вашей структуры. Вот. Ну, например, сегодня. Я сделал очередную такую рассылку. Это занимает 5 минут с мобильного телефона. Отправляете. И я получил заказ на 38 баллов. Вот. Небольшой заказ, но если бы я эту рассылку не сделал, то этого заказа бы не было вообще. В Поэтому используйте этот способ, а в следующем видео я расскажу, как использовать уже специализированные сервисы для смс-оповещения э, большой команды, если у вас там в группе более 100 человек. Желаю успеха, пока!